Далекой усть стрелки, где воды шилки и аргуни, сливаясь, рождали первую амурскую волну, до самого татарского пролива, величаво струилась великая русская река, Дорога России в Восточный океан, тянулись амурские версты десятки новых станиц, через города Благовещенск, Софийск, Николаевск, через села крестьян-переселенцев, вставших между Хаваровкой и Софийском. Ох, и нелегкими были эти Амурские.